Привет, солнышки! Не знаю, устали вы от меня или нет, но я снова слушала саблюминал 10 дней, и у меня есть, что вам рассказать. Знаете, это то самое видео, в котором я могу сказать, что саблюминал работает на все миллион процентов, потому что это просто потрясающий и невероятный саблюминал на то, чтобы просыпаться рано утром. Эксперимент прошел удачно с первого дня. Первый день, когда я послушала этот саблиминал, я проснулась как и положено. По плану было в 7, я проснулась в 5 утра. Вот, конечно, я благодарю за то, что соблемина работает, но он работает слишком идеально для меня. Это действительно было так, я проснулась в 5. Этот эксперимент полностью изменил мое самоощущение сейчас, потому что прежде я очень сильно загонялась по любому поводу. Я считаю, что это полностью зависит от сна, потому что когда я проспаюсь в 6 утра, пусть первые, наверное, минут 30, может быть, первый час, я чувствую себя просто вот, ну давай еще немножечко поспим, ну пожалуйста, ну чуть-чуть. Но потом это желание двигаться, это просто желание жить. В общем, это настолько круто. Несмотря на холод, на зиму я просто кайфую от процесса. Не всегда, не всегда получается делать так, как я хочу. Иногда я просыпаюсь, высовываю руку, как сегодня, и понимаю, господи, я даже в туалет не могу сходить, потому что там холодно, капец. Какой нафиг проснуться? Это тяжело, но... Сам факт того, что я проснулась рано, даже если я потом заснула на час, мне дает такую эйфорию и такую наполненность, что я перевыполняю свой план просто. Потрясающе. Если мы говорим про плюсы, то это глубокий сон. То есть, когда я сплю... Я чувствую, что я прям высыпаюсь, я практически не просыпаюсь ночью, как это было прежде, и это действительно такой насыщенный полноценный сон, как это требует наше тело. Знаете, это тот момент, когда ты хочешь поблагодарить Мейкера за такой потрясающий шикарный саблиминал, потому что он действительно помогает мне уже не первый раз. Ну а на этом все. огромное спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца, я надеюсь, вам хоть немножечко помогло, и теперь, чтобы сделать свою жизнь чуточку ярче, вы будете слушать этот саблиминал, чтобы просыпаться рано. Я всех целую и обнимаю, мы встретимся уже совсем-совсем скоро.